Мы вам ролик, ребят, покажем. Вот это Катя. Даже пахнет бабушкой. Туриста равно лох. Слушайте, ну только сейчас мы про Катю говорили. Короче, аэропорт супер маленький. На этом самолете у нас довезли, потом подъехал такой маленький вагончик у нас довез дальше. Вот ну, такие комплиментики дали только почему-то после уже того, как мы прилетели, не в процессе полета, потому что здесь что-то с курицей, какие-то пирожочки, водичка. Похоже, мне сюда. Представляете, аэропорт это какой-то маленький отель, да? Видите, ребята? Ну, все, в порядке -то. Все в порядке. Ты В общем, браслет имей. Сейчас мы повяжем. Что мы делаем? Завязываем? Загадывай желание и завязывай. А, как а, завязывай? а когда браслет? Не короткий. Подожди. Так у меня не хватит. -то. Думаешь, ну-ка. Во. Во. Ну, вот. Давай, помогай, давай, я буду снимать. Давай. И что? А сейчас, подожди, желание уже загадать надо? Давай загадываем. Сейчас, подожди, подожди. Ребята, какое желание загадать? Я хочу... А, нельзя говорить, да? Фу. Себя Себя Можешь про меня? Давай, я уже Подожди, не торопись, я формулирую, так быстро Все, можно завязать Ой! Всё, Сейчас исполнится Опять, что ты простенькая какая-то У меня примитивное желание Это у тебя там что-то Серьезно. Да? но тяжело формулирующаяся. Все, не, окей. Не мне не надо, чтобы она дергает, держалась. Хочешь, чтобы во... сразу? Я хочу сразу. Нет, я сейчас так завяжу. Нет. Так, Разгадался теперь я. На... Ну подожди, нет. Я, я буду... думал, что мы не будем мне завязывать. А мне что ли только? Ну, ты ж турист у нас. Так. Сумулирую. Да? Я сейчас так завяжу, что ты... Давай не надо. Смотри, красиво, видишь? Ну no, вообще, okay. beautiful. Да. Yeah. <laughs> а у тебя <laughs> какие-то <же> маленькие пинки. <laughs> Быстрее исполнится. Ну. No. Куда мы so? пришли? Смотри, мы пришли в храмы. Мы сейчас пойдем кормить рыбок на засовы. До этого мы сейчас Монетки. Возьмем. А куда мы ее надо? надо вот сюда. Давай, сетку. давай. Сейчас я возьму. Сетку. Здесь, короче, есть сетки. У нас ну, можно одну, ладно. Давай, высыпай. Mm -hmm. И как нормально? <смех> ну все, рыбы голодные не останутся. Туристы наконец-то приехали. Да. Приехали, да. А что это за место? Где мы вообще находимся? Туристическое да, место, красивое, ходит. куда народ ходит, да, кормит рыбок. Сейчас ты увидишь, какие тут рыбы водятся. Они просто огромные. Да, да и здесь есть, значит, шива, многорукая, которая тоже исполняет желания. Вот это храмик. Пойдем к Шиве, наверное. Пойдем. Вау! Вот, а это мужик вот толстый сидит, это вот про деньги О, это он, да? Да, если не хватает, можно сказать, чувак, дай денег Помоги, да? Взаймуй да? В общем, у нас сегодня день желаний Блин, супер, слушай, а когда? Это на весь год, получается, у нас же На весь год начинается. у нас, да? Мы сейчас на весь год на загадаем, да, себе? Ну, Нормально Конечно Слушай, мне надо как-то теперь нечаянно это, снять, да? Угу Нечаянно? Нечаянно О, вау, смотрите, какая красота ну, давай, прям кидай. Как ты понял? Покажи. Всегда себе. Смотри, какая огромная. Это не огромная, сейчас даже огромная вот да? Пишу, они тебе радуются. Офигеть. Одна на другую. Смотри, как воды много, да. а? почти прям до краев. Почему Слышь. они их не кушают? Нельзя, это Да? Это что, прикинь, съешь что-то семейное благополучие? А, <сvé> ну <сvé> да, да, да. Такое Ребята, блин, такое классное место мы нашли. Вообще супер. Здесь можно загадывать желание про деньги, правда? Ну вот есть один минус. Здесь нельзя кормить хлеб хлебом. Вот <свят> хлеб хлебом нельзя кормить. <свят> нельзя. Что делать, непонятно. Как не кормить? В общем, сейчас опять пришли, будем формулировать желания. У меня уже желания не осталось, ребята. Может, напишите свои в комментах, я за вас тогда здесь, за вас загадаю. Потому что у нас, в принципе, все есть, да? Все, что надо. Идем смотреть дядьку сиська. Есть ага. мороженку. Взяли манго и... Короче, это ванила, <laughs> на самом деле. Да, просто цвета разные, да? Просто цвета разные. Слушай, ну здесь реально как в деревне, ребята. Обязательно, обязательно в Самуи надо. Надо вам, вам съездить, слетать, приехать, можно на автомобиле, в принципе, да? Угу. Букета. Да. Пенсионерский отдых да, здесь такой. Здесь как будто бы у бабушки в деревне. Так даже пахнет бабушкой. А как пахнет бабушкой? Вот, чувствуешь? Самуи. Бабушка пахнет самой, да. и все. Красота. Смотри, отблески заката. Короче, ребят, ну что сказать, ну реально здесь бомба. То есть не пожалейте времени. Если вы хотите сэкономить, то можно, в принципе, я думаю, автобус какие-то да, из пункета? Автобусы <связывая> ходят, просто. По-моему, 450 или 500 баксов это автобус. Да, то есть 1000 рублей там тысячу с небольшим и вы оказались здесь. Сто процентов надо посетить. А если у вас есть моток, ну на мотке тяжеловато, да, наверное? Нет вообще. Вообще невозможно. <связывая> Не, ну слушай, да какие-то ну, есть возможно. сумасшедшие. Понятно. Да. Я знаю один пример, когда на клике, короче, мужчина с девушкой с ребенком с чемоданами, поперлись с Букета в Бангкок в аэропорт. <связывая> Клик это мотоцикл такой, <связывая> да. да. Короче, реально... Да да да, да, да, да, да. У Макса такой, да? У Макса. Короче, это 100% надо, ребята. Либо тачку возьмите в аренду, либо если ну, нет такой возможности, или может нет прав у вас, то возьмите... Возьмите самолет. Просто... Да. самолет. Возьмите, Кстати, если реально взять, всего. я просто взял в день, в день практически, но если брать заранее, то можно самолет довольно недорого взять и хорошо провести я время. Целый самолет, целый самолет можно. можно А там небольшое поэтому можно все места выкупить, и а вы будете как, на бизнес-джете, да? да туда идем Смотри, короче, ребят, мы едем на какой-то камень, как он называется? оверлапс да, интересное место сейчас оно стало немножко популярнее, чем обычно, вот, видите, народ едет оттуда да, после очевидного скандала. Да, русского. после скандала с русскими, да. На самом деле мы сейчас про этот вам скандал расскажем. Вам девушка ну, немножко поспорила с тайцем, очень так грубо ему отвечала, материлась. Это видео есть в интернете. Она не захотела платить за вход на достопримечательность 50 бат, это да, 120 рублей. Да, она не захотела эти деньги платить. И на самом деле сейчас мы ей должны быть все благодарны. Но сложно быть ей благодарным, потому что она таким интересным способом добилась справедливости. И действительно добилась сейчас этот камень бесплатный, сейчас можно туда заехать совершенно бесплатно, но ну, зайти, посмотреть на такую условную достопримечательность местную, да? Да. смотри парковщик стоит. Уж опять платно сделаю. Yeah, yeah, yeah. 20, 20 бат! Окей. Okay. 20 бат for what? For parking? Рецепт, рецепт. Понимаешь? Да, да. рецепт. Да, чек, чек, чек. Билл. Да, я дам тебе 20 баксов, дам мне чек или рецепт. Да, да. У тебя? Что, имеете, реально? Ты сейчас не чтобы ты его не выкладывал. Никуда. А, не понимает ничего. Попробуем здесь? У меня нет 20 баксов, 28 здесь? Потому что я спрашиваю твоего босса, они сказали, что все хорошо, что ты здесь держишь? Да, я я могу А, здесь давай уже паркуйся, бесплатно. Слушай, ну что, мы не лохи, зачем, за что платить? Да, правильно. Ну это Катя только сейчас разбиралась, мы только не разговаривали. Вопрос даже не в 20 батах, а реально, ребята. Вопрос не в деньгах, да, это 20 бат, это меньше доллара. А вопрос в том, что ну мы, зачем, и что, мы лошара, туристы равно лох, что ли? Это же не так, правда? Правильно или нет? Конечно. Конечно. Что, пойдем, куда нам? Так, мы идем дальше сюда. Thank you, thank Короче, короче, мы вам ролик, ребят, покажем. Вот эта Катя, вот эта русская девочка, она пришла с мужем. Ну там сложно вам показать ролик, потому что там очень много мата, поэтому мы. Я вот его прикрепляю, посмотрите, но все будет запикано. <соцентричный роман> А я его В другой стране. его А у. Я Блядь, полиция. Мой не. Постой, блядь, Она пришла сюда такой же Ваня местный персонал. Короче, мы не понимаем тайский, мы не понимаем английский. английский. На, русском не на русском не написано но на нашем. Пойдем. И что мы ему 20 вы, за что сейчас дали? Ну, если тут все такой говорит, дай, дай мне чек, он полез мне 20 бат давать по как Он хотел себе показать, что вот... А, 20, да? Короче, и вот в это место пришла девушка со своим мужем. Ну, и в общем, они где-то там поссорились, повзорили, Непонятно, предыстории точно. Не ясно, что случилось, но, в общем, это все переросло в такой конфликт, скандал. Они кричали, материли друг друга. Он на тайском, она на русском, да? Ну да, она натравливала своего мужа. Натайца говорит, давай удари его. Дай ему, дай ему, дай ему. Муж молодец, хорошо хоть адекватно оказался. И что оказалось, ребята? Итог какой? Что произошло дальше? Девушка пошла снимать побои в полицию, заявил натайца, что он ее избил, что она понесла там какие-то материальные потери. Да. Все, ей подарили какие-то фрукты, подарки, еще что-то. Да, Министерство туризма вмешалось, а, сказал, да, какой-то да. министр там, сказали, что мы встаем. То есть это было удивительно, все в интернете там ну, смеялись и говорили, ну как это так вообще. Катя. Удивлены были. Катя, Катя наш герой. Да, есть, Катя наш теперь герой. Теперь 50 бат не платим. Теперь мы да, 50 не платим. Поэтому, но... ребята, если Катя тут устраивала скандалы и потом, и кровью выбивала, значит, свободу всем нам, да, и свободный сюда вход, почему мы будем сейчас 20 кому-то платить? Мы только сейчас об этом говорим и Катю хвалим, да? Ну, немножко, конечно, метод не тот избрала. Ну, а может быть, и по-другому бы не получилось, ребят. Но вот видите, по-другому как. Мы с ним разговариваем, а он алло, алло, ничего не знает. Да. Ладно, хватит негатива. Пришли посмотреть на камень. Подходим, это чуть дом, да? Ну, здесь дом, это хозяева этого места, потому что это частная территория. Ага. На этой частной территории стоит камень. Да. И они как частники могут типа брать вот плату какую-то. Ну, да, да. Can I get receipt? Receipt? No? But we wanna pay 50 baht. Maybe give me receipt or something. No? Хорошо, ребят. Ну ладно, спасибо. Слушай, ну только сейчас мы про Катю говорили. Катя такая молодец, и мы сейчас, ну, ладно, мы не конфликтными сюда отдыхать приехали. Дадим, мы, конечно. Я говорю, receipt дай. Receipt нет. не Пойдем. Пусть поддержим малый бизнес. Да. Мы поддержим. Давайте, ребята, только, только, только мы с этой, с этой как бы, целью поддержать, поддержать малый бизнес. На самом деле, это реально частная типа, территория, но министерство туризма сказало, что это нелегально, что они связались с собственником этого дома. Это не собственница сидит. И собственники сказали, что у нас здесь какой-то тайец, Просто работает, стрижет газон, что ли, типа, ну короче, заднюю они сдали, сказали, что нет, нет, нет, мы ни в коем случае не ни при чем, мы не хотим брать деньги. А мы на что пришли, собственно, смотри, зачем оплатили? Ну камень. А вот сюда вот, смотри. Да. Ну оно может того и стоит, да? Стоит того, нет? Конечно. Посмотри, какой вид красивый. Нет. Слушай, мы могли с тобой вот здесь пройти. Вообще, легко. Тебе нравится? <смех> <смех> Стоит? Стоит? <смех> <смех> Это 50 бат <смех> Ребята решили моему ему двадцатку дать. Он ничего не требует уже, но просто раз уж та женщина, которая вообще просто расплылась по, по этой, по лежанки своей, лежанки своей лежит, да. Мы ему решили двадцаточка, да? Мы решили двадцаточку тоже дать. Thank you, thank you. Все, пускай. Yeah, да, пускай зарабатывает, пацаны. Ладно, что? А то та женщина. Присмотрел, да? Та женщина не за что получила, а этот чувак тоже хочет денежки, правда? Все нормально. какой-то бред, реально, но ну, так-то не жалко этого осадка, но просто на пустом месте, просто приехали в какое-то место очередное. Вон, он несет тебе чек. 20, 20. На самом деле, это ты еще на Бали не был. На Бали, знаешь, там еще парковка. Это мой... не рецепт. Нет, нет, я имею в виду рецепт. Что это? Я дам тебе 20 бат. Да? Ты дам мне рецепт, чек, бил. О, нет. Нет. Но сейчас я дам тебе 20 бат. Для чего? Parking. But I will park right here. Okay, you can park. Oh, okay, no problem, Why I can park here? Why? I don't see the sign. This is my land, this is my land, this land. You see? Which one's your land? Yeah. Yeah. No, you can call to police if you want. Yeah. you can call, you, you can yeah. yeah, yeah, you can call, yeah. You can call to Yeah, no problem, no problem. I will, I will pay for ticket. If somebody has to pay you, Е-е-е, самбади пей. А я не буду pay. Мы лучше на... Давай, да? Мы за этот двадцатник лучше пойдем кофе попьем, чай. Знаешь, поедим. Мы вам пойдем слонят за двадцатку покормим. Ну за, за что платить ему, я не понимаю. Правильно? Пойдем слонят покормим Все, ребят, взяли. Пойдем кормить. Правильно? Да. Все? Ага. Сейчас вам поговорим. Хочешь, тогда можно. Пойдем того. Все, спасибо. Слушай, они хотя бы ноги не привязаны у них уже большое дело. А, не, привязываю. На вчера. Ой! Все, ну, вообще, нет, а? вообще, ребят, приехали на парковку. Елена, да? Елена, твоя парковка? Да. Окей, пойдем покажешь, а как, как ты вообще живешь. В общем, получается, что здесь несколько. Сколько здесь домов в твоим? Кондоминиум, а, так он зовут. Зап... Дома. И один дом хозяина. А, хозяин кто-то лежит? Да, вот на этом. Да в общем, заходим, машину сюда нельзя ставить, машину можно около дома, при парковки достаточно. И что, ребята, что за ребята живут здесь вообще? Какой-то немец, tuning? ты говорил, да? E -Э, немец сдает, аж ну, здесь а, в целом русские. Да. И и там, например, Часто меняются и... эти жильцы. Ну, сейчас почаще, да. Меня слово не выдали. Потому что high season, и он сдает подороже их раза в три. Да. В общем, заходим, а вот тут уже все твое начинается, правильно? Да. В общем, вот твой Басик, его чистят, реально приходят, да, приходят тайчик маленький, который чистит все, правильно? <сёк> и ты здесь кайфуешь, да? Да, <сёк> Нормально, да? Офигеть, ребята, как вообще в сказке, какой смотрите, пальма высокий, красота. Ну и в общем дом, ребят, мы не будем, это личное все очень. Чем мы будем дом показывать? Ну дом, сколько? Три-две комнаты, да, и один зал, <сёк> да? Все, нормальный дом. Кайфовый, чистый, все супер. Вот, вот пожалуйста, living room, такого назовем. Кухня вообще, смотрите, какая четкая, как будто бы это в барная сточка, где-то в ресторане ты сидишь, видите? 4 стула. Там комната, там комната. В общем, кайф. И сколько стоит? Вот сейчас, вот такой сезон, сколько сейчас, если человек приезжает, вот такую штуку хочется. Ну, я здесь долго живу. Не, не правильно? ты, вот сейчас, сейчас человек приехал. Сейчас. Вот именно сейчас какие цены? Ну, ты 60 такая 60 60, тысяч. 60-60 тысяч бат. В месяц, да. в рублях, вот видите, сколько она стоит. Ну, собственно, здесь сколько людей может зайти? 2, 2, 6 легко, да? 6. Ну, не легко, но типа с ну, трудом. Ну, 4, да. С трудом. Но 4, 4 с 2, кайфом, с комфортом. А так, в принципе, если пацанами приехали, то можно, и... ну, или с девчонками приехали. Ну, неважно, короче. 2, 2 и, пожалуйста, 2 здесь. Все равно будут все пить, курить и... Ложиться под утро, где где где упали, там и заснули. А вот еще, смотрите, ложе есть. Короче, кайф, четко четко ну, ребят. Здесь нет, еще да. можно двоих, да. <смех> Кстати, смотри, упражнение, давай покажу. Давай. Смотри, на, снимай. Ребята, учитесь, смотрите. Вы думаете, почему я такой красавчик? Потому что, блин, смотрите. А здесь нет, нет. Ого! Нормально? Короче, мы приехали сейчас на пляж, который называется Сирир Бич. Так. Я считаю, это считается самый красивый пляж в Кенасамуэе. И сезон здесь было прям как в Анапе примерно. Ну, да, Грязный? мешка. Нет, чисто очень. Народный много, да? прозрачная, как в Мальдивах. Рыбок видно. Но туристов было очень много. А сейчас я не знаю, сейчас пойдем посмотрим. Кайфово, ребят, что? Майкл раз на байке доехали быстренько, Пять минут от дома. Посмотрим, что здесь за пляж. Туристов много, много Russian, Russian people, очень много. Да? Погодные условия резко изменили, смотрите, что происходит. Ну, в этом и кайф есть, ребят. Просто так, за Ну, что сидеть. В общем, ребят, мы сейчас приехали в какое-то место красивейшее, правда? Да, самое лучшее самое лучшее вообще. Представьте, где-то в лесу, в джунглях просто. Ребята, ехали, чтобы вы понимали, но ну, реально, я, я думаю, что не каждая машина сейчас заберется, да? Потому что у нас переднее колесо вот так вот там, то есть горы настолько сильные были, что переднее колесо, подскакивало. мы сели специально немножко поближе к переднему колесу на руль, Юля прыгнула, и мы тогда только забрались, тогда только забрались. Вообще, ребята, вот такое вот потрясающее просто место. Посмотрите, какие здесь бомбовые виды. Очень популярное, судя по тому, какое количество здесь людей. Судя по тому, что здесь все столы были зарезервированы Но нам один удалось урвать, сказав, что ваши гости не придут И мы угадали, как выяснилось Смотрите, какая бомба, правда? Просто невероятно Красота